Где бы вы ни находились, переведите все внимание на дыхание. Отлепитесь от внешних объектов, каких-то историй, состояний, ощущений, мыслей. чтобы не возникало перед внутренним или внешним взором, не отвлекайтесь. Смотрение на самосмотрение. Осознавание, осознавание. Ничего не ищите, ничего не ожидайте. Распознайте прямым фактом осознавания то, чем вы являетесь, то, что всегда до слов, до ощущений, до состояний, до мыслей. Это абсолютно, это абсолютно естественно, безусильно. Не отвлекайтесь ни на какие феномены ума. Если выпрыгивает внимание, происходит отключение, не боритесь с этим. Любая динамика всегда в осознавании. Распознайте то, в чем все это происходит? Это не может быть не найдено, не потеряно. Оно никогда не уходит, никуда не приходит. абсолютно неизменно и ничем не затрагиваемо. Не отвлекайтесь ни на какие феномены, чтобы не возникало. Уму обязательно необходимо что-то понять, если вдруг хочется. Убежать что-то там неуютно, невкусно. И вообще что-то голова молчит. И ничего тут не говорит, не вещает нам. Не ведитесь вообще ни на что. Смотрение, на само смотрение. кайтесь ни на какие отвлечения, чтобы не возникало перед внутренним или внешним сбором, а взором. Если у кого возникает вопрос касательно темы самоисследований и самореализации, пожалуйста, включайте микрофончик, можете задавать. Да. слушаю Има. вас Кать, очень рада тебя видеть прям бежала сейчас с детьми Кать, у меня такой вопрос самое исследование благодаря тебе вижу вот эту Женю, да, которая хочет быть счастливой которая все делает которая сейчас, просто спешила начинаю говорить и не получается которая хочет любить весь мир, да? которая хочет раствориться в этом бытие. Вот хочу, хочу или хочет, я уже не знаю, но стараюсь наблюдать, стараюсь наблюдать и за тем, что я хочу, да? вот кто это хочет. И вот недавно состояние, как и счастье, да? как будто это вот это эфорийное да? состояние наблюдаю, и также состояние гнева, злобы, вот недавно, когда я это успела вовремя да, увидеть, это прям... Я испытала какое-то вот такое состояние, не знаю, кайфное, что ли, или вот, я не знаю, как это объяснить, но я уже не настолько прям уже боюсь этого злоба, гнева. Вот я хотела спросить, это я туда смотрю или что-то я путаюсь? И, Катя, у меня еще такой, знаешь, вопрос, очень хотела спросить. У меня как бы... Раньше были проблемы с алкоголем, и я вот уже как бы седьмой год не, вообще не употребляю, вообще отказалась да, от него, и мне самоиследование, вот в, в поиске, да, я хочу, хочется просто найти вот это настоящее истина свое себя, да. Познать. Но все-таки вот какое-то есть состояние такое, что я все равно. Я поймала себя, что я седьмая, а не настолько, что я там прям счастливая, не настолько все, все равно где-то потаено, но у меня есть желание, что все-таки я хочу выпить. Я понимаю, что я вот, вот мы даже сейчас с детьми были в Гринвичи парке, мне вроде классно все, с детьми мы отдыхаем, купаемся, все как бы, да, но я где-то ловлю, я смотрю, люди ходят с коктейлями, я понимаю, что я бы сейчас, если бы я выпила, я бы еще больше получила вот это состояние. Я думаю, может быть, как-то вот через вот это понимание мне к себе как-то я смогу себя найти потому что я не хочу пить я не хочу через алкоголь на самом деле ну все вот как мне подскажи пожалуйста ну... вообще туда я или не туда смотрите такие явления как состояние эйфории или гнева или еще что-то которое возникает это нормально когда вы начинаете движение к сути себя то есть глубинные, потаенные слои подсознательного, они вычищаются, хочешь, не хочешь. А единственное здесь необходимо рассматривать, а кто все-таки еще считает, что он недо и ему нужно получить какое-то счастье. То есть просветление ⁇ то зачем тебе нужно идти? То есть чтобы там какую-то дыру закрыть или что? То есть, если мы говорим об абсолютности, то это абсолютно нулевая нулевость. То есть здесь вне состояний, а вот эти состояния, которые сатвичные, сатори, там, самадхи, это все еще как бы а, периферичные, то есть то самадхи, которое происходит через а, как бы делание, да, то есть а, оно а, еще в другом контексте так сказать то есть в конечном итоге это распознает о чем ты являешься прямо сейчас оно э, вот просто есть и вот это обнаружение вот этого абсолютного естества вне состояния вне мыслей, вне идей это как бы есть э, ну, как говорится самореализации потому что по факту ты распознаешь, что реализовываться то некому но если ты еще пытаешься себя найти через какую-либо практику, через какое-либо знание, через э, тот же самый алкоголь, через какую-то плюшку, внимание не туда. То есть все, что необходимо, это смотрение на само смотрение. И все, что не возникло бы перед вашим либо внутренним, либо внешним взором, э, это все мимо. То есть это по аналогии ты приходишь в кинотеатр, ты само, поначалу пробуж... процесс пробуждения тебя откидывает э, в кресло кинотеатра. Ты начинаешь рассматривать различные феномены, которые происходят в уме, ну у самого же ума возникает интерес к этому, но это все еще в плотности ума, это такое ну, пробужденный ум. Самый основной момент истинное пробуждение случается тогда, когда растворенный ищущий, когда вопрос "кто я" закрыт и все твое внимание через все феномены, которые возникают, устремляется да на экран сознания сквозь это, сквозь вот эту игру света и теней. То есть в абсолютное вот это нечто, да, но ну это опять, то есть в абсолютное то или как там еще назвать все эти символы, они сужают. Поэтому здесь необходимо ясно э, понимать, что все равно процесс самоочистки системы будет происходить, но насколько ты искренне, насколько у тебя внутри горит огонь, настолько быстрее сгоришь в этом огне. То есть и необходимо улавливать, смотри, кто опять-таки хочет в этом раствориться. То есть у тебя уже динамика движения идет через вот это. Э, так скажем, индивидуальное, да, обособленное я, которого, по сути, никогда не было. То есть все, что необходимо, это увидеть, что вот этот феномен э, отдельности это просто некий феномен, который возникает вот э, в этом. И как только у вас еще раз возникает идея ищущего, идея поиска, все, вы погружаетесь в солнце сознание, вы погружаетесь. Э, в, ну, так, так сказать игру ума, уснул проснулся распознайте то чем вы являетесь абсолютная э, реальность она никогда не спящая вообще и для того чтобы это явно обнаружилось необходим концентрат внимания поэтому вот это вот эти все инструменты которые даются через внимание через смотрение на смотрение это все еще сам же как бы ум можно так сказать разворачивается для того чтобы увидеть и обнаружить что его как отдельности вообще никогда не существовало то есть и по сути распознаются феномены то есть еще раз если тва, ты ищешь счастье вовне, да, в какой-то форме, в каком-то состоянии, это рано или поздно тебя разочарует. Эта форма, тебя, эта форма развалится, состояние уходит и приходит. Почему волна идет? Для того, чтобы вы не цеплялись. Только там за какой-то э, раскрылось, э, например, у вас какое-то состояние сатори, Какого-то глубочайшего покоя, вы за это сразу цепляетесь. Здесь для того, что ты открыта всему. И вот в этом, да, как в абсолютном прозрачном необъяснимом феномене как небо, случаются различные явления. Солнце светит, дождь идет, гроза. Но, еще раз, если возникает вот эта. Ложное чувство «я делатель» Возникает тот, кто считает, что он что-то тут вообще делает Что он что-то к какому-то там По рассветлению стремится И так далее и тому подобное Вот такие психологические, психические феномены Будут возникать Эйфория а Потом откидывает в другую сторону Какой-то гнев, агрессия и так далее и тому подобное Это все еще гормональные качели Поэтому для того, чтобы Быстро. <с> и, как говорится, путь без пути, без любого там путя и, и так далее, и тому подобное смотрение на самосмотрение. Все. И искренне видеть. А, не смотрите не исключать ничего. То есть это немножко глубинней процесс. Это для тех, кто уже напрактиковался, для тех, кто там уже э, в духовных аскезах насиделся и так далее и тому подобное. Э, существует некое м, уже глубинное распознавание сути вас. И вы понимаете, что э, алкоголь, деньги, э, все материальные игрушки, секс... И так далее и тому подобное, это все, по сути, жемчужины на ожерелье духа, можно так сказать. То есть, если распознано то, что кроме единого и абсолютно реального ничего не существует, то вы видите из ясности, что этим всем и играет само сознание. Но тут фишка-то в чем? В привязанности. Еще раз, если вы чего-то хотите, это уже как бы ну, возникает в этом осознавании хотение чего-то. Если и этому ну, можно так сказать в относительности этой игры, что это, ну так скажем, типа привязка на самом деле привязка некому, если глубине вы распознаете это все игра такая. Причем уникальное. А если вы вот это желание убираете, то вот это желание, да, вот это хотение, оно вами вдвойне управляет. Поэтому здесь нужно просто уже из... А как его убирать? См... Что убирать? Смотрением, как, вот, обнаружением. Нич... Вот, вот см... это желание, вот, когда вот что-то вот захлёстывает. Вот, вот... Вот доходим до, до самого основного момента. Убирать ничего не надо. В твоем осознавании возникает некое желание. То есть ты, когда через это смотрение происходит вот это вот, разворачивается это желание, если ты в осознавании, ну пусть оно как бы, ну оно же развернулось, все. Ну, например, ты берешь там, и все это в осознавании, например... Не исключаешь ничего, потому что то, что ты исключаешь, оно вдвойне тобой управляет, понимаешь? И наступит тот момент, когда будет срыв. Поэтому ты уже осознанно можешь э, ну, там, потихонечку взять, исследовать, уже осознанно, ясно. Вот тебе это вообще вкусно, по сути дела, или нет? Если суть себя распознана, узнана, все вот эти вот э, финтифлюшки, они меркнут на самом деле. Вообще меркнут, но это не значит, что ты их исключаешь. То есть здесь э, поле игры. Ты играешь, но играешь не привязано к этому. Еще раз, если ты в запрете, настанет тот момент, когда тебя вообще просто по качелям. Вот. Поэтому а вот это поняла. все, вот а, если, а, то есть я, я говорю об абсолютности, да, об абсолютном пробуждении. А, это когда уже отыграны все религиозно-духовные контексты. То есть вот эту духовность ее тоже Жаль, в какой-то момент пытаюсь. надо выплюнуть и вообще просто выплюнуть. И искренне смотреть, какие еще глубинные, подсознательные вот эти вот структуры там сидят верования. И э, еще раз происходят различные феномены. Когда ты в осознавании ты уже смотришь: смотрите, еще раз: как только возникает идея, что есть я и другие, соответственно, там разворачивается вообще ковер контекст такой. То есть как нужно себя перед кем-то там вести, как они должны. Все, пошла вот эта вот игра, пошла, пошла тяжесть, пош, ну, это уже имитация идет. Еще раз, смотрите, в я, я есть, смотрите на само смотрение, распознайте, кроме вас никого нет. Прим, прямое э, самоисследование. Как прямое самоисследование, ложишься спать, глаза закрываются, весь мир исчезает. И вот сюда, смотрите, да, исследуйте исчезла. этот феномен. Глаза открылись, мир начал существовать, все развернулось, картинка развернулась. Тогда кому претензии вообще к этим персонажам? Еще раз, почему вы страдаете, почему у вас проблем, потому что вы разбираетесь со следствием, не осознав, что является причиной этого следствия. Это бесконечный круг по кругу гон, <гон> вообще внутри вот этого, вот этого умы, ума, кольцовки <гон> внутри игры. Как только ты через, само осозна... в... через осознавание идет смотрение, ты видишь, что ты уже не внутри игры. Вот и все, и играется само. само сознание, играется со всеми этими игрушками через э, ощущение этого тела, через взаимодействие с другого. Тогда уже другой функции перестает быть. У тебя идет искреннее взаимодействие. Но для того, чтобы это было не, э, опять-таки, очередной умственной концепцией, которая здесь слышится, поэтому выплевывайте это сразу все и исследуйте на своем опыте. Спасибо, Катя. Буду исследовать. Все равно же чистота, пустота. Очень многие привязки уже все равно поуходили. Просто живу, например, да, даже вот сам, сам, сам, поделилась с вами, что, что я это все, что вот, вот это все во мне. И мне это легко он принимает, как бы принимается. Я принимаю, что это все я. Я там смотрю и как бы ну, точнее, вот, эта практика благодарения, да, у меня раньше была тут, вот, здесь и сейчас, благодарить, да, что пункт как-то вот, она тоже у меня очень так помогает, когда вот, я благодарю там кровать, да, на которой сижу, там вот это вот то, то что я сейчас делаю, да, чтобы ум был, где я есть, что ли, или как-то вот здесь, или что, тоже что-то не то. Но все равно намного, сейчас жить и легче, и стаю, и сплю замечательно, и как-то вот детей люблю, всех люблю, всех прощаю, всем... Своим врагам, как казалось, дарю шоколады, я угощаю всех. Вообще всей жизни легче, проще гораздо, вот просто вот что-то иногда поднимается. Кать, можно еще такой вопрос каждый Вот вы говорите самоисследование, да, гормональный сбой. Вот у меня, может, на это фоне, буквально вчера ночью легла, начала да, начинала самоисследование. У меня очень сильно начинает на вжарке, да, немножко... Моя специфика здоровья уже, и я прям не могу, мне кажется, у меня голова сейчас лопнет, но я продолжаю смотреть, да, вот это вот. Просто смотрю, осознавая того, что вот все, вот это все, да, молчит ум, я вот эта комната, вот это все. Это что? Если коротко можете сказать. Во-первых, во смотри, а, да, когда еще раз, когда только пробуждение там случается вспышки да, а, вот такие феномены, и ум описывает. Но смотри, кто это еще описывает? Я это все, потом он, я это ничто опишет. А то есть присматривайтесь, кто это говорит, да, кто это заявляет. Потому что то, чем вы являетесь, оно всегда до слов. Это первый момент. Второй момент а, такие явления, как жар холод или еще что-то это имеет место быть то есть если уж глубина говорить ну это такой некий метафизический огонь который вообще глубина сжигает прожигает все что необходимо все такие явления они на своем месте так что не бойтесь ничего. Я поэтому говорю не отвлекайтесь ни на какие феномены. Различные феномены бывают, бывают так, что и кости выкручивает, кажется. Еще так это ну до поры до времени ум в жесткой связке э, ум тела э, значит подставляет тело. Поэтому еще раз э, сразу кто, кто там, если начинает за, закручивать э, у кого это случается, да? вот этот вопрос кто он э, очень хорошо отрезвляет. У кого там что болит опять кто там опять потерял, играет в игру потерялся да кто там опять искать собрался кто там называет я есть все или я есть ничто и меня нет и так далее тому подобное потому что вот прям сейчас прямым фактом узнавания вы же вот прям вы просто есть как самообытийность для этого абсолютно ничего не надо делать и она себя абсолютно никак не определяет вообще никак и и по сути и вам вообще никогда не надо было себя определять. Ну так просто вот случилось. Вот такая игра раскрутилась, разыгралась. Все, и вот смотрите в это, в это абсолютное смотрение. Если еще раз какие-то феномены, какие-то символы выплвываются, неважно, какие, в плюсе они или в минусе, это все еще вот очистка идет. То есть. То, чем вы являетесь, это абсолютная безмолвность. И даже вот это символ абсолютной безмолвности, когда вы с ним встречаетесь, пустотности или еще чего-то тоже, выплевываете еще раз, как только это назвалось, оно стало объективной составляющей. Все. Даже если мы называем сознание, оно уже как бы в осознавании. да, То есть ну уже назвалось символом, и оно уже расп... идет вот в этом осознавании все оно уже как бы как объективная какая-то составляющая и ум знает как реагировать на любой символ он начинает раскручивать эту игру он знает что такое плохо что такое хорошо что такое любить что такое ненавидеть и так далее и тому подобное поэтому на какой-то момент просто замолкните абсолютное беспристрастное осмотрение все все что необходимо. И тут вы познаете, Жизнь, узнаете. <сих> Правда, говорить, вот даже говорю, а говорю, как-то тяжело говорить, как-то что-то говорю, а что говорю? <сих> да, ладно, говорится, так и говорится <сих> тоже. <сих> Еще у кого вопрос? Катюш, привет. Привет. Можно да. А, Катя, вот мне Макси, я не знаю, может, даже про него больше вопрос. Я говорю, можно про тебя спросить? <свят> вот, он говорит, можно. Вот он, знаешь, он вот, ну, сегодня он мне говорит, мама, вы меня с папой не любите. Ну, то есть он вот что-то озвучивает. Я такая смотрю, <свят> я такая смотрение, да. Вот, но просто я решила спросить, ну вот, как ему, да? Потому что вот я тоже вижу, например, ну, дети приходят там, это, друзья в гости, да? Я не знаю, как ему, он вот как-то старается все под контролем держать. Он, значит, и командует, и э, как это... Но ну, я вот даже замечаю, что э, вот последний раз был мальчик, он начинает э, как-то его это... Ну, как-то поддевать что ли. А мы на полном серьезе, что вот, но ну, это что-то вот по правде. Вот. И он, значит, начинает. Э, что ты начинаешь делать? Что ты говорил? Ну, в общем, что-то ну, не прав, не трогай то, не трогай это. Вот, И я не знаю, это как-то в социуме это как-то тяжело. И это, он, например, из школы он пришел один раз спрашивает, мама. Мне Юрик сказал, что э, ну то есть он как-то эмоционально реагирует на все вот как будто вот, вот ну, как бы, ну, не видит, что это там игра происходит, или у него вот, вот это вот все воспринимается. Типа Юрик ему сказал, он хочет, чтобы меня не было. Ты представляешь, как это? Вот. И.. Сколько ему лет? Это давно, правда, был? Сколько? Восемь только что исполнил. Поздравляю. А, ну, во-первых, это... А до 12 лет ребенок отражает только родителей. Угу. То есть, угу. а, и так как это твой сон, вот смотри, он тебе явно показывает ту игру, которую ты а, не видишь. Реагируешь ли ты эмоционально, или ты закрылась, играешь духовную, и сидишь такая дома, никуда не выходишь, либо ты открыто взаимодействуешь, цепляют ли тебя эти эмоции, когда ты идешь вза во взаимодействие. Понимаете, хорошо, классно сидеть вообще а, просветленными в Гималаях. А вот когда ты в эпицентре, в самом центре базара, как говорится, в самом центре войны, да, а, как, какие у тебя реакции возникают? Возникают ли какие-то. Э, вот нужно рассматривать, какие образы возникают, через какие образы идет уже взаимодействие с другими. Потому что, по сути, если ты посмотришь, э, роли мама, папа и сын они не могут друг друга любить. Я про роли говорю сейчас. То есть, вот здесь внимательно, да? Ну, да, да, да. Но есть. Э, и вот в социально-ролевом взаимодействии любовь – это не та любовь, о которой вообще, э, ну, uh -huh. на сатсангах или еще где-то, да, о той безусловности, это та, которая вне контекста социально-ролевого. То есть, и естественно, то есть, когда ты социальная мать, вот живая мама, та, которая уже распознана, узнана сама собой, а, ну, там, конечно, там просто только любовь. А здесь, в социально-ролевом контексте, там напичкано, там второй всегда функционал. Я тебя люблю за что-то. Если ты это не делаешь, все наказание. Ну, ну вот такая понимаю, система вот... координат, понимаешь? И он тебе угу, явно он... сейчас показывает. Ну, как бы с моей колокольни я на это смотрю, ну, я как бы слышу только то, что он говорит. но я просто не знаю, как с его вот этой позиции, пози пози пози да, он же это озвучивает, он же как бы искренне говорит то, что он чувствует. Я же не могу играть, изображать что-то. Ну, сама-то я, я же вижу, ну, я да. Там... По глубине. Я... Да, так, стоп, стоп, стоп. Давай по глубине сдвигайся. А? Зеркало существования, особенно близкие, когда случаются проблески, пробуждения, это вот здесь вам более, вообще, вот, я не знаю, 200-процентное ясное видение. То есть, вот просто смотрение. Потому что, еще раз, как только возникли они, и ты себя как-то обуславливаешь, тут же начнется эта игра. Еще раз: смотрение через смотрение. Э и ты тогда увидишь, что он, он, он отражает, находясь в твоем поле, он еще это славливает, он идет в социальное взаимодействие. Так как он видит только вот эту картину, она проигрывается там. Но это как бы сон mm -hmm. во сне игра в игре. Поэтому все, что необходимо, Но я есть распознавать, что за игра сейчас твоего ума через вот этих ближних персонажей разыгрывается. <сосы> mm -hmm. Только так. То есть разбираться с этим, как, зачем, почему, это, это ну, не, не этот кабинет, <сасы> <сосы> не, не, не поле сатсангов, это, ну, где-то там психологи, которые тебя просто по менталу будут размазывать и размазывать и там из причины вследствие там плавать поэтому еще раз усматривать явно в тот момент потому что если еще раз повторяется одна и та же сюжетная линия это явно о чем-то вам просто сигналит это явно в каком-то образе вы спите и вы просто ну, не втупляете вообще конкретно, на самом деле. И поэтому близкие, а кто еще вам, которые с вами 24 часа на 7, они вам начинают отражать. Партнеры, дети, родители. Вот основное кольцо. Поэтому смотрите яснее. Что тут подоражит? Не замазывайте, не играйтесь вот в эти духовные контексты, духовные личности, которые тоже напичканы правилами. Как надо вести, как не надо. То есть если мы говорим еще раз об абсолютном пробуждении, это вне правил, вне плюса и минуса. По моменту раскрывается живая сейчасность. И вот из этой живой сейчасности только любовь уже, вот истинная любовь. Вот она, безусловная, которая э, второго как функционал при себе не держит. Все, познай то, чем ты являешься. Причем не через второго это делается. Все, закрылась в комнату на два часа хотя бы села и смотри на само смотрение. А когда здесь раскрывается вот эта вот игра. Еще раз, опять-таки, смотрите, куда ваши пальцы. Потому что пока они развернуты вовне, постоянно будет претензия. Даже если к себе, как к некой э, собранной личности, неважно, социальной, духовной еще какой-то, то есть увидеть, да, распознать. Ты прямо сейчас есим как само сознающее живое присутствие, как самобытийность, все. И отсюда уже... и ведь искренне. Вот смотрите, почему у вас еще, например, возникают какие-то такие ситуации, там, там проблемы, страдания, еще, еще вот о комом? Потому что вы, когда в глубину себя-то уже смотрение течет, внимание течет, самые искренние символы, самые искренние желания, и вы глубина это явно свидетельствуете, но отворачиваетесь, врете себе. Все, то есть делайте то, что не хочется, имитации в имитации, и конечно вас будет разворачивать, то есть боль, страдания просто так не приходит, оно всегда приходит как э, сигнал такой, стоп, <с> давай смотри, а что получается, у вас страдание у вас накрыло, боль накрыла, вы бежите куда-нибудь. Или там практикой, или таблеткой, или там зацелить что-нибудь, исцелить, или практикой, или медитацией, или в сатсанге уже, и в просветлении уже туда. А здесь еще раз, приходит, смотрите, у кого болит, что там за контекст, вообще вот так вот уже нагружен. Вот так, вот, вот так. Сесть, смотреть, не бежать, где там вообще вранье идет. Причем многие из вас вообще э, уже давным-давно. В пробужденном самосознавании, но ну, классно притворяетесь. А как еще притворство это-то? Расколотить? Сама жизнь я начинает. Вот понимаю. То есть я вот все вижу, да, я наблюдаю. И как бы это все происходит, как ты говоришь, вот, ну, как бы. Но ну, он как бы показывает то ли старую меня, то есть он любит страдануть, любит вот так вот поныть, любит... Я думаю, ну что же это? Ну, вообще мне непонятно, то есть мне это сейчас вообще смешно, как бы это, я говорю, не при... Ну, как бы цирк идет, я понимаю, но я просто не знаю, насколько это ну, для него серьезно, и нет, как бы он вот в это играет, или это вот чисто вот, ну, вот моя... Это твоя кино. твоя. Все твоя кино. Еще раз смотрите. Значит, глаза закрылись, все, весь этот феноменальный мир, мир перестал существовать. И, по сути дела, жалко вам самих себя. А вы такие, ну-ну, нет, давайте по-честному развернемся. Когда ты э, абсолютно со сама собой распознана, узнана, поэтому вспоминайте в в себя, вспоминайте, но э, каждый миг, да, то что бы ни произошло, ты знаешь, что с тобой-то вообще ничего не происходит, с тем, чем ты являешься. Здесь... Вот может комедия, драма, мелодрама, триллер. Вот так вот, вот происходить все, мельчешить. Я вроде как вот за себя-то и не беспокоюсь. Я да. просто наблюдаю вот эту картину, вообще не понимаю. Вообще не давай, понимаю. Давай, что, почему? Давай, посмотри, поясни. Это нормально, все равно это нормально, когда еще раз вы сдвигаетесь к узнаванию, вот такие феномены, как какой-то необъяснимой тревожности или еще что-то, они имеют место быть, они возникают. еще раз, в этот момент не бегите. Не бегите никуда, когда вас накрывают состояние скуки, тоски, пустоты. Это как раз то самое, куда внимание попало, но так как вы привыкли вообще вот да, жить через как верить в жизнь через личностное восприятие, где все там на эмоционально-гормональной волне, то естественно непривычно, неуютно. Нам же нужно на качелях вот крутиться. Вот, ну, например, вот Макси с гостями, вот у меня просто это последнее как бы, вот впечатление, которое было. Вот Они вот ну, реально начинают, вот, как это называется, ну, фигню всякую Один... делать, а мой бегает истериком один а он он хочет приступить и вот это он так истерит он и это нельзя и это нельзя ну как бы он как с позиции он как взрослый им а те они отрываются я не знаю почему то ли потому что я думаю ну как бы он погоди же погоди танцовать. ты опять ты опять уплываешь ты опять пошла в разбор фирмы еще раз У -у -у. я У -у -у. они он Неважно, как разворачивается эта картинка, да, еще раз. То есть абсолютное принятие без самого принимающего это когда? Вот она так развернулась, ну и бегает, истерит что-то, и что. У тебя просто смотрение. Только таким образом вот эти глубинные очень хитрые игры ума обнуляются. Но как только ты считаешь, что неправильно, вот так сейчас... Все, ты в ловушке. У меня какое-то осталось, что вот я раньше так делала, что вот это как вот я, что вот это вот я делаю. Опять я, я, я, я, мама, я, я, вот Он, я, я. Вот. он ведет себя как моя мама, там, как еще что-то Стоп, вот стоп, стоп, вот... да. Вот здесь все. Ты погружаешься вообще в это ментальное болото, вообще в самые днище. Это бесполезно. То есть, смотри, кто это опять заякался? Кто это заякался? То есть, вот. В это я только мы смотрим, остальные существительные, прилагатели, мы убираем. Только вот это я. Все, потому что если все там пошло-пошло, сразу туда внимание течет. Ну и все ну, иное, конечно, там психиатры, психологи, психотерапия, э, что там, Гельштальты и так далее, и тому подобное. Все. Ну, все туда. Я опять, в ложного деятеля еще раз, ты все, там вот это все крутится опять, все эти феномены в памяти варятся все, то есть закрыла книгу с именем Ирины и отправила ее в свой многотомник все, там вообще, там хорошо соскучишься, открой, почитай только тут смотри, чтобы не засосало ну это я уж так утрирую Uh, Все в осознавании происходит. Еще раз, любой динамичный процесс. Все происходит в осознавании. Как только ты пытаешься разбираться с тем, что есть, ты засыпаешь автоматом. Еще раз, будьте внимательны, как эта яколка вылазит у вас. Все, как только она вылезла, вот здесь вот внимание <свот> более такое ясное. Так, сознание видит объекта, сознание видит мысль, видит э, тело, видит чувства. Таким образом, есть сознание объекта. Каким образом они связаны? Как это они одно, нераздельное? Как это увидеть или осознать, или это видение просто приходит? Это просто приходит, когда вот, вот эти все вопросы... Они, это хорошо, что они появляются. Еще раз есть вера да, в отдельности, потому что физическим зрением кажется, что все отдельно. Для того, чтобы это усмотрелось, еще раз необходимо затихнуть и в наблюдении, в самонаблюдение еще раз. То есть можно долго читать книжки, например, о чае, о всех его там, вкусовых каких-то, да, различиях, о всех тонкостях, но когда ты пьешь чай, это совсем другое, то же самое здесь, поэтому э, играть, э, вот здесь искренне нужно посмотреть, потому что ум очень хитрый, он может играть в пробуждение, он может там сидеть и смотреть на какой-то стол и видеть что ну это же вроде как отдельно еще раз все внимание да, на само внимание либо смотрение на смотрение только тогда это усмотрится увидится Есть абсолютно единое, да, ну, можно так сказать, да, вот это вот, даже это сознание, не назовешь некое там поле, не поле тоже, к символам не цепляйтесь, в том в чем все это происходит, случается все эти явления, и это только через самонаблюдение. Хорошо, и смотрение это факт. А что такое смотрение на смотрение? А, ну вот смотрите, смотрение, если луч вашего смотрения, вашего внимания направлен, да, на, например, на какой-то, а, это опять-таки все со вниманием. Здесь нужно самому исследовать. А, то есть ты внимаешь или да усматриваешь некий а, там, объект, да? что перед тобой стоит. Потом у тебя как бы ты можешь вроде как более рассеянным вот этим вниманием, да, охватить комнату. Верно? И ведь вот в этой комнате еще и распознается тело. И тело точно так же, да, является объективной составляющей. Поэтому... Когда ты, например, попробуешь с закрытыми глазами, когда ты закр... закрываешь глаза, то ты все равно что-то там э, видишь, да? То есть есть некое смотрение. И вот в этот миг, как бы ты раз... ну, условно говоря разворачиваешь, то есть смотрение самого смотрения. То есть ты уже не отвлекаешься феноменом там каким-то там темноты или еще чем-то, а смотрение самого смотрения то есть осознавание осознавания чувство ну, до да, чувство некого существования так можно то есть это о том что вот есть нечто которое абсолютно ну есть приближенные слова но это не это истинно сказанное слов, словами такого не является Сознание, пространство, осознанность, осознавание, бытие, там, Бог. Это все тождественно на самом деле. Реальность невозможно постичь. Никак. Это непостижимое. Непостижимая тайна самого существования, которая за пределами знания и незнания. я понимаю это как свидетельствование присутствия и в этот момент приходит мысль я в тишине но есть наблюдение за этой мыслью так как и за всем но вот наблюдение самого наблюдения, не отвлекайтесь ни на одну мысль, ни на один феномен, они возникают они возникают да, из ниоткуда, как говорится, из пустотности и растворяются в этой пустотности. Не отвлекайтесь еще раз ни на один феномен, ни на мысль, ни на ощущение, ни на картинку, ни на состояние и так далее и тому подобное. Это все свидетельствуется, это вот словно, как знаете, такое прозрачное видение, что ли, сквозь этого. То есть вы это не игнорируете, вы от этого не бежите, вы этого не боитесь. А вот оно. Свидетельствование самого свидетельствования, да? Смотрение, осмотрение. И потом распознается, что кроме созерцательности ничего вообще никогда не существовало, не существует. В этом, в, в осознавании, да, в этой созерцательности, значит, восприятие хоп, возникло, хоп, свернулось. Да, вот все как есть, так и есть. Не игнорировать, ничего там, не предавать, вы пишете, да, не знаю, что-то вы имеете в виду. Вот, Разворачивается весь феномен. Вы пришли в кинотеатр просто по аналогии и смотрите фильм. Вот эта вот связка идет в тот момент, когда возникает обособленное чувство ⁇ я-мо ⁇,⁇ мне ⁇ через вот эти символы. Еще раз. Смотрение в окно. Хоп. Ну, где-то там какая-то вообще машина незнакомого. Машина просто загорелась незнакомого человека. Ну, какая-то машина. О, ну она же, машина загорелась. Вообще, спокойно. Но если твоя загорится, что с тобой случится тогда? И вот здесь, вот точно такое же ко всему беспристрастное, что ты не выделяешь никакой отдельность, никакое «я». То есть оно абсолютно во всем, ко всему, и нет сцепки, что это твое. И что... Как только, о, это моя мысль, значит, надо с этой мысль что-то сделать. А если просто мысль пролетела, даже не заметилась. Все, птица. Так, ребят, что-то у меня тут... Вы можете включить микрофончик, озвучить. Я что-то все потеряла. Кому я чего ответила, кому не ответила. Лучше микрофончик включите, и я отвечу. Я там... Символы побежали. Если возникает этот страх, и я его вижу, в теле уже кипят гормоны, мне просто смотреть и наблюдать за этим чувствами. Да, у кого страх возник? То есть то, чем вы являетесь, вы абсолютно. Ну, там вообще страха не возникает. Не уловили на какой-то там мысли, на какой-то там идеи, возникают такие феномены. Просто смотрение. И у кого этот страх возникает? Все вопрос. Как только ты пожелаешь с этим что-то сделать, ты уже вступил с этим страхом в коннект, да? То есть ты уже с ним в теннис играешь. раз любые феномены возникают радость пришла кто радуется вот особенно когда ä, понятно со страхами с, с тем когда плохо больно то есть сели, сели начинаем ну, смотреть это уже конкретно да но ä, хватает ли еще ясности в тот момент когда очень хорошо посмотреть кому хорошо сейчас? К к кому сейчас очень радостно? Это тоже. Исследуйте. Кто страшится кто боится кто паникует у кого тревожность то есть еще раз при самоисследовании глубинные подсознательные слои скрытые образы ментальной конструкции они расформироваются здесь необходимо ясность и еще раз как только вы захотите с этим что-то сделать вы этому даете жизнь так сказать вы своим вниманием это уплотняете и это ну Типа начинает существовать, на самом деле это никогда нет, никогда не существовало, это просто голуны такие. Катя, привет. Привет. У меня вот такой вопрос после общения и даже во время общения с некоторыми мастерами, ну, в том числе с тобой, например, появляется такое состояние любви. То есть ну, эйфория какая-то. Uh -huh. Это тоже на это никак не обращает внимания. Я так, это ум просто кайфует, да? Ну, это ум кайфует. Здесь, здесь еще, знаешь, почему? Здесь, скорее всего, он может быть просто не так описывает. Обычно возникает легкость, некая легкость, да. И на этой легкости еще э волной гормон может включиться, да, вот этот вот эйфоричный. А почему легкость возникает? Потому что здесь играть не надо маску удержать. Роль какую-то, вот. И, но еще раз, да, не проходи мимо этого состояния тоже. То есть ты его не игнорируешь это в свидетельствование легкость приходит чувство вот этой любви на накрывает потому что во первых да все еще работает зеркало существования и здесь ну, очень ярко просто отражается когда вот здесь не наложено до да, никаких а, масок просто любовью идет любовью смотрения то ты эту любовь распознаешь но очень а, ум здесь знаете ловушка в чем он, он, он за форму мастера цепляется сквозь этого, смотрите. Здесь просто раскрывается опять-таки некое узнавание себя, но еще раз не через второго. То есть хватает ли вот ясности посмотреть сквозь форму, хватает ли ясности не залипнуть на мастере как на авторитете. Нет, это не авторитет. Я просто люблю, я, я чувствую, что я люблю сама себя. Но вот через форму мастера... Вернее, через свою форму я люблю этого мастера, и я осознаю, что это мы как одно с ним. То есть я сама себя люблю, но понимаю, что вот это произошло благодаря вот этому мастеру, допустим. Такая вспышка какая вспышка какая-то в вот любви самой к себе, скажем так. Но, а... Ой, как у тебя, я сама себя люблю. Просто любовь вообще остается. Да, да, но ну, я виду, что люблю себя не как человека, а как вот это единое. Да, да, да. Мне точно так же с молодым человеком, допустим. Вот я с ним общаюсь, просто мне приятно с ним сидеть и молчать, и я чувствую, вот э, как мы одно какое-то что-то такой и как, когда я обнимаю допустим этого человека я тоже вот у меня прям такое яркое ощущение что я обнимаю сама себя Это тоже уме по всякому по разному отовсюду зайдет Объяснит еще себе, как ты любишь весь этот мир. А когда никого другого не остается, и любить-то никак некого. Просто любовь. Он еще объясняет. Типа объясняет мне этот ум, говорит: Ну ты же не можешь сама себя обнять. Вот ты обнимаешь любимого парня. Как себя самого. Да, да, да. не сдвигайся. Все. Я вот просветленный ум он такой. Да. да. Наш ум он такой да. Что хочешь придумает. Смотрение на смотрение, все вот. Отсюда еще раз, даже вот эти состояния, это все еще состояние. Не все еще ведь в осознавании, не все ведь в распознавании случаются. Вот смотрите, вот глубине и все. Больше ничего не надо. А играется здесь красиво. Самое главное, чтобы ни происходило, будьте внимательны, возникает ли у вас желание... ну, сделать по-другому, подменить, возникает ли у вас глубина внутри а, какое-то возмущение или еще что-то. Вот, вот в эти феномены смотрите, потому что они очень тонкие уже, но бывает, что, что такие прям тончайшие, тончайшие такие, ну вот эти образы, они там еще плавают. Вот. И опять-таки, если возникло да, желание, а тут что бы ни происходило, как бы ни раскрывалась живая сейчасность, просто смотрение. все не, не цепляет. То есть, и вот в этой нейрофизиологии это очень ярко, вообще прям... Она сигналит, то есть она сигналит, если идет имитация. Как то только вот, вот да, это что вот что происходит, с... то, ясное смотрение. Мне сказал, что ему со мной стало неинтересно, и надо нам побыть раздельно некоторое время, отделиться друг от друга. Ты понимаешь, как это вот все произошло забавно? И э, я сижу, плачу. То есть вот когда он мне все это говорит, я сижу, плачу. И в то же время я понимаю, что это все такой цирк. Что девочка тут сидит, слезки льет, типа мальчик ее бросил. И я им, ему это все проговариваю, говорю, слушай, ну так это все прикольно и забавно, ну ладно, говорю, давай побудем раздельно, поиграемся в расставание. Вот. Ну то есть вот, по какая-то все-таки привязанность возникла. Да-да-да, оно очень, оно бывает так быстро, хоп. Противоположность появилась. Чтобы не привязываться. Ну видишь, все ведь в узнавании, в распознавании. да да все нормально, и, и, играется, все супер, все классно, все так должно быть. Это даже, ну, это интересно, это здорово. А я вот, знаешь, иногда думаю, а вот когда все люди проснутся? А вот здесь вот смотри, вот здесь ты как раз сядьте и смотрите, а кто там спит-то вообще? Опять возникли другие, типа, спящие люди, все, и я тут такая проснувшаяся. Да-да-да. Смотрите да. более яснее сюда. Угу. Ну вот это все таки ум продолжает, так сказать, вот эту вот мысль. Он ну, не хочет тормознуться. То получается, что все люди просто будут искренне открыты друг с другом. Не будет вранья, лжи вообще. А, ну, это тоже какая-то у тебя, знаешь, идея рая. А, то есть, где, где есть рай, там ад всегда там. Еще раз, ты выходишь за пределы рая и ада. И, по сути, ключи от рая лежат на дне ада. Ну, можно так выразиться. Вот. Поэтому, если ты стремишься опять-таки в рай в какой-то, а что сейчас не так? мне nee, все классно что это сейчас супер. не <с так <с чуть чуть все каждый играется пока не наиграется каждый видит свой сон индивидуальный потом коллективный не ну просто так вот ум как бы сам с собой там что-то болтает и тут же себе какое-то опровержение а потом опять а потом опять ну это бесконечно да поэтому тут тут лишь вот Самоисследование свидетельствовать, да, как вот это все болтанка, хоп, захват случился, она начинает выплевывать, у него на любой символ уже, он знает, как реагировать, какая реакция идет, какие там уже гормоны включаются, все. И вот этот процесс, ну вот тут больше ясности, не, ну не ведитесь, и тут, конечно, нужно ну такая... Ну, так скажем, бдительная такая осознанность, но она не контролирующая, она абсолютно расслабленная. То есть, когда контроль, это там такое рыскание рызко не идет. А ты здесь а, в, ну, так сказать, вот даже доверие-то сюда слово не идет. Вот, вот в этом, да, а, в, но все ясно, все как вот на, на сцене освещено вот самой светимостью этой. Всё, и, и ты не пытаешься там выбежать на сцену и, и актеров переставить и сказать так ты короче вообще тут не <соцентричь> те слова говоришь так и вот эти начни говорить <соцентричь> так же происходит Так, если еще у кого есть вопрос, включайте микрофончик и вот еще пару вопросиков. Время есть или его нет? Добрый вечер, можно задать вопрос? Да, можно. А, ну вот я когда медитирую или когда слушаю тебя, я погружаюсь вот в, это, вот в себя, вот в осознавание, вижу это видение, вот, и тоже иногда вот вспышки радости какие-то возникают. Но как только я прекращаю медитировать, внимание возвращается обратно в объективный мир и в мысли. Я вот хотела узнать, это такой промежуточный этап. Вот. И... Если я гуляю, я могу внимание немного опять направить на внимание и ощущаю присутствие. Вот, но чаще всего как бы нахожусь в событии. И это такой промежуточный этап или как? Это промежуточный этап, значит, здесь нужно еще ну, намедитироваться, как говорится. То есть, чтобы это интегрировалось. Потом это все уже распознается, что ты на самом деле никогда в забвение это и не уходило тут через ясность но если сейчас идет импульс медитировать ну, садись медитируй то есть пусть это тоже наработается проиграется но это все осознавании, то есть смотри то есть опять таки внимательней ты садишься туда для чего-то или просто я сажусь для того, чтобы просто быть. Чтобы а сейчас понимали... не... а -а -а тебя нет? Сейчас <рес> ты не... То есть, когда я сажусь в медитацию, я сразу все. Я само быть я просто быть. А сейчас я не просто быть. Увидите. Но сейчас как-то удается удерживать внимание и на самобытии, и на. Ну, на погоди, то, погоди, что -то погоди а кто там внимание удерживает? Тебя не напрягает это? Ты не устаешь от этого? Здесь нужно смотреть. Вот. да, вот в том-то дело, что мне как бы напрягает не то, что вот прям я хочу сесть и ну, медитировать и просто быть. Иногда бывает такое, что просто хочется побыть. Вот, но чаще всего, то есть болезни, боль. Мне сигнализирует о том, что вот большая путаница в уме и, ну, как бы уход от себя. И я понимаю, что это, мне просто необходимо это делать, вот просто, ну, как бы направлять внимание на внимание, как ты говоришь. И это, в общем-то, особенно поначалу некоторые усилия я чувствую, что, ну, для того, чтобы отцепиться от мыслей и просто быть. А, ты глубоко внутри еще борешься с этой болью? Ну, то есть, получается же, вот смотри, тут сдача должна произойти, тотальная такая. Вот, вот, вот здесь внимательнее к этому процессу, когда вот эта боль настигается своего пика, да, то есть, и вот в этот момент... Если ты э, в момент боли садишься, там, чтобы что-то там, э, ну, неважно, осознать, распознать, откуда она пришла или еще что-то, ну вот, то есть вот это вот уже раскладывает ум, э, еще больше засыпаешь, боль еще сильнее придет. А, нет, я вот как раз стараюсь просто быть и осознавать само посмотри, вот осознавать вот посмотри, посмотри как у тебя уже да, лингвистически ты выражаешься стараюсь просто быть я тебе говорю, ты само быть ее у тебя сейчас нет? зачем тебе есть. стараться быть? то есть стараться быть уже что за контекст? кем? кем ты хочешь быть? или вот оно абсолютное безмятежное, ничем не подкрепленное ничем не определенное Знание себя, узнавание себя. Вот оно. Все-таки мне требует это усилие, чтобы перевести внимание от объектов мысленных на, просто на видение. И, и там, конечно же, пустота, там ничего. А но смотри, я, я просто удерживаю там внимание. Вот, вот это удержание внимания, возможно, еще и усиливает боль. То есть, когда в осознавании, еще раз, возникают любые феномены, они возникают, но ты не бежишь от них, ты не пытаешься от них отлепиться. То есть, ты вот просто вот, вот на небо, когда смотришь, да, вот поэкспериментируй с небом. То есть, ты можешь сфокусироваться на облаках, либо сквозь облака прозрачность саму распознать. Здесь то же самое. но ну, ты, ты же... Ты получается, что у тебя, например, вот сейчас просто хоп, и внимание ну, на объекты растеклось, и что, ну, вот эта субъективно объективная составляющая, она вот имеет место быть. Но ведь оно в осознавании случается. А ты опять в борьбу уступаешь, очень тонкую. Mm -hmm. Да, у меня действительно боль усиливается, когда я, ну, вот просто осознаю осознавание, я просто думала, что это ну, какие-нибудь процессы там в теле активизируются. Не-не-не. То есть сдача тотальная в этой сейчасности, а что бы понимаю. ни происходило. У меня было такое один раз, когда я была в больнице, и вот просто у меня, видимо, контроль ума довольно сильный, но вот был момент, когда я просто поняла, что мне нужно просто сдаться и довериться. И вот тогда как бы вот что-то такое произошло действительно. Но тут, если яснее, исчез тот на самом деле, кто пытался контролировать и сдача происходит естественным образом. То есть смотри, здесь он сейчас может очень тонко зацепиться и начать играть в сдачу. Uh -huh. Вот тут настолько феноменальная, парадоксально его игра раскручивается. Вот тут вот эта ясность только в узнавании себя прямым фактом самосознавания. все. Вот оно. Ну, скорее тогда получается просто приятие. Не то чтобы даже дача, а просто приятие всего, как происходит и как <Стит> происходит. Угу. Угу. Без самого принимающего. Принимающего там уже вообще не пахнет им ну, ну, нулем. <Стит> <Стит> Понятно, да. хорошо, спасибо большое. Давайте, если еще есть вопросик, включайте микрофон, задавайте. Если вопросиков нет, завершаем сегодняшнюю встречу. Спасибо за ваши вопросы, за ваше живое присутствие. Люблю, обнимаю. До новых встреч. Спасибо.